Как мы не старались для нашего картофеля, как мы ему не убеждали всеми способами, а погода сделала свое. Жара высушила многие огороды и стала добираться к нашему. Я росла наша картошка. Папа с мамой первыми принялись ее в чтобы она не спеклась в почве. Картошка, конечно, не такая, аж такая, которую мы ожидали. Но, как говорит папа, по нынешнему госту она подходит. Мама старательно выбирала картофель и не оставляла на огороде ни одного клубня. Пыталась найти мелочь, но была удивлена тем, что не нашла ее. Величиной с горошину или с размером голубиного яйца картофеля мама не нашла. Папа со своей изобретательностью опять отличился. Он говорит, что отдыхает, да что-то делать побольше. Его грабли это уже копалка для картошки. Я попробовал также выкапывать, но у меня не получилось так же. Наверное, нет еще сноровки. Да и вес моего тапу больше на его в 4 раза. Видите, как одновременно выкапывается картофель и сразу равняется почва. Мама с бабушкой радуются и говорят, что нам еще повезло, потому что у многих наших соседей вся картошка выгорела от жары. Соседи смеялись над папой, что он как-то странно посадил картошку, не так как все. А когда видели, какой мы собрали урожай, то замолкли, потому что поняли что землю нужно понимать и ухаживать за ней, что, чтобы картофель рос, как откормленный поросенок. Моей бабушке 77 лет, и она тоже любит огород, собирать картошку, как для нее самое любимое занятие. Вот она мне помогает. Картошки собрали много. На видео кажется, что огород большой, но тут всего две сотки под картошкой. Не знаю, сколько это две сотки, но баба говорит, что есть огородники, которые намного больше собирают урожай картошки из одной сотки. Можно тем больше, думать. Но они ее наверное, поливают, чем или слон трачут. А мы по-простому все делаем. Без полива, без всяких химических добавок. Когда собрали с огорода картофель, то запустили туда наших ковиков. Они все ненужные нам травы поседают, нам потом остается только убрать остатки. Таких трещин на огороде много, земля рассохлась не только в одном месте, а по всем нашим огороду. Вот так вот. Не остается ни яма картофеля, ни сорняков. Тут моя семья обошлась и без меня. Тем более, что возиться с каждой картофеленой, и это не помогло. Может, еще рано мне понимать это, но я лучше воды принесу, или в магазин за хлебом, где Когда мама сварила картофель в мундире, то мое участие в этом было обязательно. Картошка, скажу я вам, Выросла вкуснейший. но ту, которую покупали раньше, весь отказался. Противная на вкус стала после нашей. Правда, я ни капельки не преувеличил. На семена картофель отобрали сразу и наказали мне снести мешки в те. Да что поделаешь, каждый дает мне право. Моя племянница указала на картошку, которую мы оставили на огороде. Не специально, а пропустили, наверное, я так думаю. Она собрала ее половину ведра, точнее полведерка для своего обеда. В следующий год папа будет сажать картофель по другой технологии и уверенно обещал нам собрать еще больше урожая и даже и в жару. А сажать картофель мы будем ранней весной, потому что легко будем прятать молодые всходы картофеля от весенних заморозков, от лучших роз. У нас есть свой универсальный окучиватель, с которым легко что-либо делать на огороде, ранней весной, на влажной почве. Вот такие у нас планы, а мне придется в это помогать. Я папа, один помощник в большом труде, а его ночка моя племянница. Пусть веселится со своим М -м -м, братом, тоже с моим племянником и папином. Эти они еще маленькие.